Всем привет, вы на канале Глеб ТВ, и сегодня я делаю обзор на игру, которую сделал сам. Игра написана на, на языке программирования Python в движке Gotit. Ссылка на скачивание будет в описании. Не цените строго, это моя первая игра. По идее, это та же песочница. Где... Только мы можем тут ломать блоки. Наша цель собрать 10 кристаллов. Собираем. Я постараюсь оптимизировать эту игру, чтобы ее можно было скачать. Но если она не будет скачиваться, напишите в комментариях. Я решу проблему. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, я, я буду рад, отвечу на каждый комментарий, всем спасибо, всем пока.